Во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Дорогие, дорогие сестры, всех вас поздравляю сегодняшний день воскресенье. Сегодня у нас неделя воспоминаний Адамова изгнания, последнюю неделю перед постом. Вот, сегодня мы уже заговляемся на пост, завтра у нас первая седмица начинается поста. Зачем дается нам вспомнить, что мы вот изгнали когда-то наши про родителей Адама и Евы. Но стоит посмотреть на то, как же это происходило. Ведь э, Адам и Ева жили в раю. И они были настолько чисты. Им не нужно было рассказывать там, чего не нужно делать. И запрет был всего один. Не скушать плодов, требовать познания добра и знания. Только один. У нас много запретов. У нас даже вот в кран заходим, вот это нельзя делать, это нельзя делать, вот это принято так и здесь так, отсюда отойдите, туда встаньте, так повернитесь. Примерно так у нас. Ну, в обществе принято так. У нас очень много всяких ритуальных вещей. Даже маленький ребенок, семилетний, там, знает много чего, чего можно делать, чего нельзя делать, здесь можно, там нельзя и так далее. Там один единственный запрет был. Все остальное, по идее, делать можно было, но... Чистота первых людей была такова, что не нужно было объяснять, что не надо уничтожать природу, не нужно отрывать крылья бабочки, например, нашему ребенку маленькому, не нужно объяснять. Нужно рассказывать, он не знает, что насекомому тоже больно, что не нужно издеваться, потому что несет себе первородный грех. Поэтому нужно такие вещи, самые элементарные пожалуйста. а нужно рассказывать, нужно объяснять, объяснять не объяснять. Чтобы понял ребенок. примеры какие-то приводить, эмоции какие-то высказывать. Там ничего этого не нужно было. Они сами знали, что не нужно это делать. И вот один единственный запрет. И он был нарушен. Чего бы казалось проще? Ну не трогайте это, не трогай. Но ну, змей? он же дьявол, сатана. Он поставил хитрую стратегию. Он не подходил к Адаму не беседовал с ним, но приходил к их жилищу в то время, когда Адам отсутствовал, и беседовал с Евой, и говорил ей различные сладкие речи, много приятного чего говорил, обещал, говорил, что вы будете как боги, вы будете понимать, что есть добро, что есть зло, а сейчас вы не понимаете ничего, вам нужно знать, и много чего такого говорил, и в конечном итоге Ева соблазнилась. Она взяла плод с этого древа, ела сама, и когда вернулся Адам, она дала ему тоже. Тот из рук своей жены принял этот плод и тоже его ел. Вот как произошло падение людей. Вот что происходило. Господь вошел в детский сад, написано в Библии. Понятие вошел, одно слово, у Бога нет нового, чтобы ходить. ему просто не нужны. Он везде Здесь с нами сейчас, и со спиной, и с И там, за стеной храма, и в другом городе, и в другой стране, везде, как воздух. Но чтобы было понятно, людям в Библии описывается таким человеческим языком и человеческими понятием. Господь вошел в Эдемский сад и спросил, Адам, где ты? Само собой всевидящий, всезнающий Бог знал, где Адам, но он спрашивает его о том, что, чтобы дать ему возможность каким-то образом оправдаться, дать ему начало какое-то движение, покаяние. Но Адам, вот вообще из всех живущих на земле людей, никто, кроме Адама, не беседовал так вот с Богом, не жил в раю, правильно? И тем не менее, Адам спрятался за деревом, от Бога. То есть он, у него наступило такое ну, помрачение, что ему показалось, что нужно вот спрятаться. Что можно спрятаться от того, кто видит сквозь деревья, примерно. И он спрятался за деревом. Потому что грех, который они совершили, он, знаете, как, как радиация от атомных бомба, оно такие разрушения уже произвело в его душе, что он, он плохо соображал в тот момент. У него не было защиты. Мы каждый день совершаем какие-то поступки. Каждый день. Мы сегодня утром, каждый из нас чего-то подумал такого, чего не стоило бы, например, если даже не сделали. Потому почему? Но ну, у нас есть иммунитет. мы прости Господа. Опомнились, сказали, прости Господа. это уже покаянная молитва, короткая. У Адама не было такого маникета. Как у северных народов. Там, алиуты, чубчик. Спирт завезли туда, алкоголь, и они спилились. Это были многочисленные народы, а сейчас их мало. У них не было просто внутренней защиты. Организм не расщеплял никому. И вот Адам спрятался за дерево и говорит Богу, «Я не могу выйти к Тебе, потому что я наг». И тогда Бог говорит им, «Кто сказал Тебе, что Ты наг? Не вкушал ли Ты плодов с древа добра и зла? Я ведь Тебе не велел». Вот тут очень удобный момент. Достаточно просто нашему праотцу было сказать, прости меня, дурака, я не знаю, почему я так сделал. Ну не знаю, ну сделал, ну сделал, ну прости, ну мне вот нехорошо очень, видишь, я даже за дерево спрятался. Прям с ума сошел уже, прости меня. Но вместо этого наш праотец говорит Богу страшные слова. Он говорит ему, жена, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я ел. То есть ты виноват. «Не я, ты дал мне жену, и поэтому ты виноват». Это очень хорошо, сильно похоже на наше поведение на нынешнее. Нам нужен такой своеобразный козел отпущения Кто-то должен быть виноват. Всегда. Куда-то можно сдвинуть это все. И Адам поступил так же тогда. Вот почему не смеется. Если бы первые люди наши совершили покаяние, то... Человечество пошло совсем по другому пути развития, совсем другое было бы человечество. Но история у нас не содержится слагательного наклонения. Как случилось, так уже случилось. Адам и Ева были изгнаны Израиля. И Господь дал им обетование и сказал, я пошлю вам Спасителя. Он подготовил их к этому. И обратите внимание, очень важный момент изгнание Израиля. Вот Адам только что лишился. Оставил поставил это в виду своей жене. Сказал бы, ты знаешь, вот я из тебя рай лишень, иди там, живи где Места много, ты туда, я туда. Если ты туда, значит я туда. И не ходи туда. Нас люди разводятся из-за того, что кто то вот так вот делает часто. Раздражать точно. А тут рай лишился. И он прожил с ней очень длинную жизнь. Они родили много детей. знали внуков, правду. Несмотря на вот такое потрясение в семье. Это важный момент. Это значит, что в тот момент э, человечество не только упало вниз, но иное стало потихоньку возрождаться и исцеляться. И вспоминая Адамова изгнания, мы должны помнить о том, что Адам, уже покидая рай, уже был другим. Не тем, который совершил, а тем, который начинал каяться и умел прощать. И если мы тоже будем прощать друг друга, мы снискаем от Бога множество дарований и постоянно будем получать помощь от Бога. Человек, который сам прощ, умеет прощать, обязательно будет прощен. И обязательно, когда придет время, получит от Бога какие-то слова одобрения и прощения. Богу нашему славу. Аминь.